всем привет дорогие друзья с вами канал крипто в этом видео у нас интересный проект называется fireball у нас он построен на эфире на erc20 здесь интересный смарт-контракт в общем сейчас мы этот проектик быстренько рассмотрим проект сегодня вот, недавно появился на bitcoin talk проектик новый в течение 24 часов они будут уже на бирже в общем что у нас здесь имеется? Это децентрализированная система с умным контрактом. Получается, 5% уничтожается, когда делаете перевод, а 5% распределяется между получается, людьми. В общем, что у нас еще по характеристикам? У нас всего будет 50 тысяч токенов, и в итоге они сожгутся аж до 500 токенов. Ну, адрес смарт-контракта и десятичные там и имя самого токена, это как бы ну, сразу все на сайте можете увидеть. А, что у нас еще интересного? Ну, опять же, автономная децентрализация, то есть в контракт никто влезть не может, никто не может изменить. Это уже хорошо, то есть не будет такого, что у кого-то там целая куча будет токенов, и он потом начнет сливать рынок. А, также есть сейчас вот задаваемые вопросы, что это такое? как он сжигает эти допустим токены опять же общий запас 50 тысяч токенов почему он сдывается банально на все стандартные вопросы сразу же есть ответ можно также еще здесь почитать как это будет продолжительность работы и вся эта технология как она будет работать как она будет развиваться по дорожной карте как вы видите у нас получается релиз. Это июль. Что еще? Ну, думаю, в сентябре там что-то поинтереснее будет. Тут, конечно, сейчас совсем, не совсем доработали. Будет обновление дорожной карты. В общем, попадаем мы на Bitcoin Talk. На Bitcoin Talk у нас обыкновенный стандартный топик. Новостной о старте данного проекта. То есть ничего мы здесь сверхъестественного новенького не увидим по, по проекту Firewall. У них есть Twitter. Можно будет зайти, следить за новостями. Также кошелек подключается через Metamask. Через Metamask подключили. Мы взяли свободно себе, купили данных токенов. Они вас потом и добавили. Все в кошельке они вас отобразились. Либо они вас отобразятся просто-напросто здесь. Я думаю, можно с любого кошелька Metamask взять купить токен, а потом его просто-напросто добавить в сам MetaMask. Все просто, ничего сложного у нас здесь, как бы, ну, вообще ничего нет. А, идем далее, у них называется, это не белая бумага, а красная бумага. Ну, решили такую, скажем так, новшество добавить, скажем так, под идею своего проекта, как это, что это работает, то есть там, в принципе, кому интересно, можете ознакомиться. Ладно, ребята, идем далее. Далее у нас Telegram Ссылочка будет в описании. Заходите. Смотрите, что вы думаете по поводу данного проекта. Напишите в комментариях. Интересно. Мне не знаю, мне лично интересны проекты, когда у них очень мало монет. И они еще потом сжигаются. Посмотреть, как он будет жить и как мы себя будем позиционировать. Ну, на этом у меня в принципе все. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Всем удачи, всем профита, всем пока.